Эта история воинского подвига Ни одна страна в мире Не вынесла столько войн Столько пережила только Россия Нам, российским людям Свойственна любовь к родному праву Где мы родились, выросли к своей родине. родине А с чего она начинается? Где заканчивается? Или у нее вообще нет границ и пределов? А может Она жила в нас всегда До тех пор, пока живы мы Где ни мы не были Далеко или близко от родного дома. Родина – это наша душа. И мы продолжаем. И Прямо сейчас вы услышите в исполнении участников фестиваля «Песни о Родине».